Приветки, всем привет. всем привет. Да, это Игорь Зиненко. Это... Он у нас писатель и художник. А, а это Саша Зиненко. Он у нас писатель и писатель. И, в общем-то, мы для вас подготовили Такую небольшую небольшой новый эксперимент. Нам было интересно пообщаться с людьми из комиксной среды о том, что, что мы и не знаем. Может, они расскажут нам. Может... И Вам об этом рассказать, чтобы развеять какие-то мифы и сомнения, может, какие-то, связанные с тем, как делаются комиксы и стоит ли их вообще делать. И мы хотели, чтобы их советы... Их рассказы личные могли вам что-нибудь подсказать для вашей собственной ситуации. Скажем так, послужить толчком для того, Теперь. чтобы заниматься тем, что, возможно, вам нравится и будет вашим дальнейшим занятием. Первые люди, которые Которым мы решили пригласить, это, которые нам доверили в запуск этой рубрики, с которыми приятно очень это сделать. Это Наталья Ререкина и Серафим Анищенко. Да, и давайте мы им сейчас позвоним и пообщаемся на эту тему. Не переключайтесь. Так, да, берите уши и слушайте. Мампа, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Ребята, вы уже не один год занимаетесь комиксами. И это ваш не первый проект, потому что вот я знаю Наташа и много комиксов уже рисовала, и, и сказки в стиле манги, и, и фрилансом сейчас активно занимаешься. И знаю Серафим, который и книги книгу написал, и игру настольную сделал. И, да, и рассказы пишешь во вселенной, которую вы вместе создаете, насколько я, мы понимаем. И плюс еще ты работаешь в Frogware, если не ошибаюсь. До сих пор. С чего вообще началось ваше знакомство, как вы познакомились и решили вместе сотрудничать, как вот это вот произошло. Ага. Ха! Да. Это интересная история. В общем, а, так получилось, что на Комиконе Киевском а, я узнала, что у нас в Киеве организовали издательство. Вот. Там были мрачные комиксы. Я такая: Вау, я уже очень давно хочу рисовать мрачные комиксы. Я к ним прихожу, говорю: я готова. Все. Конечно, деньги у них маленькие. Но такая, все, мне все равно, какие деньги, я готов. В общем, и в какой-то момент я начинаю работать. Я сначала работала дома, потом целую неделю я у них... В общем, они решили меня в офис взять на работу, купили специально планшет, потому что я иначе не хотела туда ехать. И, в общем, целую неделю я у них работала. И тут вырубается свет посреди недели. Что делать? Вся, вся студия такая, ой, что делать? Пошлите-ка мы домой. И я с одним из редакторов пошли гулять, пить кофе. Разговорились, я говорю, что вот я люблю врачные комиксы, а мне почему-то китайский сад дают рисовать. Он говорит, слушай, у меня есть классный писатель. Да? Про Воронов пишет. Я вау, про Воронов. давай, мы каждую выходные ходим в китайский ресторан, приходи, познакомь. В общем, я пришла. Познакомилась с большим человеком. Таким, да? А там все равно в углу с, с вороном на плече. Почти, почти. Он мне подарил свою книгу, у такая красная красивая обложка. Вот она. Класс. Я ее прочитала. И, в общем, мы вообще-то буквально сразу же... Я, по, мне кажется, что я когда-то читала рассказ какой-то. Очень давно. И автора я не запомнила. И... Э, мы решили, буквально на, на следующей неделе, мы решили делать комикс тестовый. Uh -huh. Я говорю, я хочу мрачный комикс. Хорошо. Серафим присылает мне синопсис. Я только, всю это рисую. Это, кстати, собиратель, ну, собиратель птиц, вот, которые мы нарисовали вместе. Вот. Тогда Еще же это был первый синопсис. И мы начали потихоньку Раб работать. Жаль. Да. А потом... Потом так получилось, что издательство, одно из издательств собирались сделать сборник мрачных историй Хоррор. и Да, хорроров И я еще давай еще попробуем туда сделать историю Не вопрос Сирозив сразу такой, ладно, я уже придумал Мы немножко всегда, мне нужно просто сделать историю Он говорит, всё, на тебе, раз, два, три, четыре, пять Давай вот тут третью, да, окей, все. И мы сделали уже, у нас получилось голос из бездны. О, По факту, ба -ба. на самом деле, это первая история. Это уже опубликованное через издательство, или вы сами печатали сам издат? Сами издат. Ну, мы с ним сам издат, но сборник был, это издательство издавал. Mm -hmm. да, они, там, они уже его издали, все. Но мы потом решили сделать цветную версию для фестиваля. Так что, так, так что поехала, и я говорю, «Все, мне твой стиль не нравится, ты замечательный сценарист, все, я тебя искала всю жизнь, давай делать комиксы». А — А я только за. — Что все-таки становится комиксом? Какая идея или какой рассказ, чего ты вообще решаешь? — А вот а, этот а рассказ это сделать, да, просто, да, вы, А этот просто будет рассказом, и Наташа нарисует картинку красивую, чтобы вот все смотрели и сразу хотели прочитать. — Комиксом у вас получилось так, что лежит очень много идей, которые мы придумывали и выстроили, так сказать, хронологию, что мы их будем делать. Обязательно когда-нибудь делаем. Но они потихонечку делают, и Наташа постоянно добавляет туда что-то новое, я хватаюсь за голову, когда-нибудь они все будут созданы. Еще бывает так, что я говорю, слушай, я хочу вот историю про вот да. это, вот это, вот это очень хочу, хочу, хочу. ладно, постоянно добавляю, добавляю себе пытался. А да. опять же, если есть какие-то конкурсы или э, возможность это издаться, то под это дело тоже можно думать историю и мы это делаем. Угу так сказать вне в очереди. еще конечно же интересно как Наташа влияет на вот этот вот весь процесс она когда создает персонажей и из персонажей рождаются истории или она просто вводит какие-то видения свои о том какая будет история я бы сказала что это совместно тут в смысле вначале идет так что например если нужна задача сделать определенную историю, Серафим придумывает разные варианты мы их выбираем ну, Обсуждаем. Обсуждаем, да. И уже после этого делаем раскадровочку, да. очень простую, да. очень да. примитивную. И, собственно, я потом к ней пишу текст, более-менее финальный, как Баша ее Я подчищаю текст так, чтобы он подходил ко всему, что там появилось нового, замечательного. И в перерыве где-то между этим мы разумеется, концептем персонажей, монстров, э, пейзажей. Мы, собственно, обсуждаем, как должно выглядеть согласно лоббору и как это будет красиво выглядеть. Да. <свят> По факту это совместная работа. Касательно самого мира, он весь у вас разморачивается вот в этой вселенной Domus et anime, либо есть какие-то отдельные истории? По сути, большинство историй действительно разворачиваются в этой вселенной. Если есть какие-то другие, то они просто делаются, ну, исходя из того, что нужно сделать, предположим, по какой-то теме, которую я или не хочу вставлять в мир, или я не хочу рисковать тем, что она уйдет в индивидуальную собственность кого-то другого издателя или еще кого, и у меня будет под сложности тем, чтобы это забрать себе, так сказать, берегу целостность это и правильно. Себе. Вы начали историю про птиц, и она такая как такое хорошее начало истории, которая ждет большого продолжения. У вас, видимо, планы какие-то такие на нее? Признавайтесь. Нет планов на, на собиратель птиц планов нет, это уже законченная история. Возможно, если мы сами захотим, будет внутренняя потребность ее рассказать дальше, тогда я думаю мы Может будем да. этим заниматься. Либо извне что-нибудь простимулирует дальнейшее развитие. Но, в общем, эта история полностью закончена. Единственное, мы сделали сейчас к ней прик приквел, потому что просто хочется. Это хочется. будет единственная маленькая дополнительная часть. Когда этой... хочется, это Там... хорошо, что Когда есть, есть возможность. Тип, да. Наташа, ты где-то училась или самостоятельно, потому что я читал некоторые статьи, в которых ты рассказывала, что тебе там с детства нравилось рисовать каких-то диснеевских персонажей, и ты после этого сразу начала рисовать комиксы? Или прошла какое-то обучение? Я стандартно ходила в художественному а, вообще, да, диснеевские мультики, я буквально после того, как посмотрела русалочку, у меня просто открылся какой-то внутренний канал, исто... источник магии. и я начала активно рисовать. То есть там такой прорыв случился, а потом я поняла. Для меня форма комикса это была очень близкая по анимации. Я хотела мечтала, стать аниматором, и я хотела рассказывать истории. Вот именно форма вот это комикса, панели рассказывания истории, mm -hmm. это была очень близко к этому. Возможно, я даже где-то в детстве видела комиксы, даже скорее всего, то есть я саму вот эту форму передачи историй, картинок это все я уже видела, и я начала это воспроизводить, делать свои сюжеты. Комиксы рисовать у меня было очень много. А потом, когда мои же комиксы увидела профессиональный художник из анимационной студии, он меня пригласил через одноклассницу, моей одноклассницы бывшей, он меня пригласил на студию. Я такая долгая мялая мялась пришла, говорю, вот я вашей племянницы, не знаю, какой племянницы, это оказалась просто дочка подруги. Вот, он говорит, ну ладно, приходи, протестировала, как бы я села, сделала задание, все работает. Я пять лет проработала в анимации, и параллельно опять же продолжала делать свои комиксы. Это было всегда. А сейчас я правда такая... не, анимация это конечно хорошо, но комиксы это круче. Мне кажется, отчасти история сама похожа на какой-то диснеевский сюжет. Такой, о, меня нашли, увидели. Да, это здорово. Мне кажется, еще тебе не устроило в анимации то, что она не такая мрачная, и там нет ворон черных. Нет. Нет, мне очень хотелось как-то самореализовывать. Они Они просто выполнять чьи-то там, это уже так ко мне обращается как к художнику лично, yeah. моему стилю. А там я должна была повторять чужие стилистики, и каждый новый проект – это новый стиль, и ты должен под него подстраиваться. Свобода, хотелось свободы. Мы тебя понимаем. Да. Серафим, расскажи, пожалуйста, о том, как ты подходишь к сценарию, Подход к было ли какой? легко да, переходить от книжного формата к сценарию комикса. На самом деле, гораздо легче, чем могло бы показаться, потому что во многом мы делаем это вместе и поэтапно. То есть, я начинаю с того, что у меня появляется какая-то идея, которая подходит по тому, что мы хотим сделать обычно Находится какой-нибудь трек, я его слушаю, у меня в голове образ. А, все. Я знаю, что должно быть. Я описывают без всяких особых подробностей. подробности я могу и так пересказать. и э, мы думаем, как можно все красивенько сделать э, и сжать, как можно, так сказать, более сжатые объемы, потому mm -hmm. что если разворачиваться на полную, будет слишком долго, а у нас слишком много всего, надо быстренько, поэтому мы стараемся, так сказать, быть волокнистыми, побольше действия, побольше событий чтобы вся история раскрылась И уже примерно в момент, когда мы рисуем первую раскадровку история начинает приобретать ту самую плоть когда я четко знаю, где что случится кто примерно что должен говорить какое у них настроение, как они себя ведут о чем думают, чего желают, что с ними случится в конце и как А уже остальное более-менее полировка Так что... Больше похоже на редактирование финального текста. Ну, и мы всегда на связи, при бы, при финализировании самой странички, буквально каждый раз, Китаю все этапы Серафиму, и у нас сейчас чуть ли мы не трансляцию ему веду, как я рисую, он может вмешиваться на любом этапе, обсуждать, я с ним обсуждаю. Вот, например, я просто ради примера, вот так раскадровка, это мы вместе делаем, так раскадровку, и если я вдруг такая криво нарисовала, я не помню, он там радуется или плачет. Да, да, я начинаю. Нет. Вот, кстати, вот да, вы заговорили о всем совместном процессе, если так по этапам разделить, как он у вас проходит. Потому что мы когда с Игорем работаем над комиксом, где-то это начинается все-таки со сценария, который мы вместе придумываем, потом я уже сажусь и разделяю, и потом Игорь тоже делает свою часть и разбивает сцену на кадры. И как бы он уже режиссерски это видит и доделывает. И опять же, как у вас с Серафимом, мы уже на следующих этапах дополнительно уже шлифуем текст. Как у вас mm -hmm. вот проходит это, когда вы на расстоянии? Потому что мы можем близко общаться и мы можем это делать совместно. Да. Ну, мы живем в одном городе, поэтому нам не трудно встретиться. Есть, ну Я все-таки тоже, как режиссер, я уже у нас есть раскадровка, но все-таки, например, э -э, так как Серафим не пишет сценарий, <связывание> нету э, не прописанные сами. Да, я не пишу, Как он должен, например, как он должен есть, Уже как у режиссера, например, я начинаю играть с актерами, заставлять персонажей как бы играть свои роли. Mm. Вот, ну, отвечая за актерскую часть. Вопрос. Да, <связывание> вот, поэтому. Ну, в принципе, что еще? Да в общем, э, да, все под... так. а потом уже, опять же. Я задаю эмоцию. Да. Наташа ее посох, фестар бы. Например, Кады. сейчас каждый персонаж должен иметь свой характер. У нас сейчас параллельно еще у нас оди... два две манги. Вот, и я вот вчера говорю, слушай, там какой. Какой характер у этого персонажа? Надо, чтобы это более был агрессивный, это более был спокойный. Вот, и мы так обсуждаем. По времени, да, сколько занимает у вас работа, вот, допустим, да. на одной странице? А, Потому что а, вот вы говорите, две манги сейчас прямо ведете. Сколько времени у вас уходит на создание? Вы спите вообще, скажите? Да. Да. Сколько у вас часов в дне? Блин, это сложно, Тут же разные этапы, например, пока ты... У нас получается очень странно, потому что мы все не в плане основной работы, а по вечерам, по выходным, когда придется. И иногда бывает, что какой-то проект получается сделать очень быстро, то есть буквально встретились А давай. Зарисуем вот эту вот эскадровку, чуть -чуть. а давай, сели, зарисовали, все она у нас получилась, практически весь комикс э, этап продем. Э, потом mm -hmm. полтора -по недели да не, вроде не хочется, то есть это представительные штуки. А вот как это дело доходит на собственное рисование страничек, митье. Ну в общем, так как я в Леврансе, получается, что у меня, например, я могу целый месяц себе выделить на маму. Бывает так, это, конечно, финансово затратно, но я ну, что, да. все равно это стараюсь выделить, потому что это моя, моя так сказать, любовь, страсть и тому подобное. И э, при хороших условиях, если ничего не болит, ничего не мешает, две странички в сутки, ну, рабочие, и готовы да, но это манга Например, собиратель птиц, он был сложнее, потому что там плотность кадров была выше, там надо было его закрашивать, там, ну и деталей много. И, конечно же, там была ну, одна или же одна на два дня страничка, потом такая она большая. А вот манги, манга, она черно белая, минимум я стараюсь сделать тренировки, чтобы оно не сильно да, вот сейчас и уже проверено две странички в сутки, нормально Если, конечно, там нету таких серьезных, очень сложных фонов, потому что фоны там всегда сложные, ну да. Да. Но они всегда, да, всегда у тебя замечательно получаются. Да-да-да, как... я тоже хотел отметить, что вам нравятся вот эти композиции, фоны, как они получаются, как они наполнены в этим миром, ты смотришь и прям так пух, погружаешься. Спасибо. Давайте, ребята, мы сейчас мы. перейдем к небольшой забаве, которую мы назвали со мной такое каждый, каждый день. день. Мы проверим вашу, вашу сплоченность, вашу творческую работу вместе и насколько вы хорошо работаете как на... дружеский коллектив. И мы, и мы поймем, почему рождаются такие вот необычные комиксы. Да, мы зададим да. вам ряд вопросов и от вас просто попробуем. предложим варианты ответа. Вам нужно просто выбрать. Что вы будете делать в такой-то ситуации? И итак, знаете, как, как бывает, говорят, не бойтесь, неправильных ответов не бывает. В нашем случае все наоборот, правильных ответов вообще нет. Поэтому поэтому все, что вы выберете, все будет правильно. Итак, типичная ситуация. Представьте типичная ситуация для художника, для сценариста. Обычный день. Вы плывете на плоту. Да, посреди тихого океана, в Тихого ситуация. океана, вода и э, ваши первые мысли. А, Что я, я думаю, так Наташа, Вы... да? Да. А, я больше не выберу этого туроператора. Б, зачем мы развели костер на плоту? И в, какой красивый закат нужно зарисовать или записать? В. ЗАРИСОВАТЬ! ЗАРИСОВАТЬ! ЗАРИСОВАТЬ! ЗАРИСОВАТЬ! Отлично. Мы видим, мы видим, что это уже вы создатели комиксов. <свят> Второй вопрос. После всех скитаний по открытому океану ваш плод наконец прибило к острову. Вы понимаете, что он необитаемый и хотите позвать на помощь. Как вы будете это делать? Вариант А. Серафим будет отправлять послания в бутылках, которые ему Придется писать на обратной стороне самого лучшего из своих сценариев. Вариант Б. Наташа выложит надпись со своих художественных принадлежностей на песке. И вариант В. Вы разведете костер, бросив туда только что законченный комикс в единственном экземпляре. Нет. Нет, нет, нет. Нет, что? Может совместить А и Да, но В это не коричневый. Не вариант вообще. Хорошо. Ну Давайте выбираем один вариант, либо послание в бутылках из сценария, либо надпись SOS. Надпись сос потому что мои полчеты не работают. Хорошо, хорошо. Третье. Вы писали надпись и так увлекли, что нарисовали на песке целый комикс. Благодаря своим творческим наклонам. Да. На это у вас, как обычно, ушел день или два. Из-за ваших попыток привлечь внимание к себе, вас, вас нашли туземцы. Они говорят на непонятном вам языке и вежливо угрожают съесть. Но по их жестам вы поняли, что они вас отпустят, если... А. Серафим станцует для них танец на углях с пьяными лемурами. Б. Отдадите все авторские права на свои прошлые и будущие комиксы им. И В. Если Наташа победит одного из дикарей в армрестлинг? Вариант В? Да. да. Хорошо, мы движемся дальше. Четвертый вопрос. Мы, мы близки к финишу. Так как вы неправильно поняли жесты туземцев и вместо армрестлинга отдали руку и сердце Наташе за вождя до дикарей, как вы поступите дальше, Серафим? Как ты поступишь дальше? А. Подарите молодоженам гору бананов. Б. подаришь. Да. Напишешь свадебную речь, чтобы завоевать титул лучшего шафера. В. Устроишь диверсию, рискуя собственной жизнью. Ну, есть смысл устраивать диверсию, потому что это гриндарк фэнтези, в конце концов. страдания. нужны бананы. Бананы у них и так есть. Для диверсии... не поймут. Серафим, для диверсии ты собрал гору бананов, так что мы в выигрышной ситуации. Но не успел ты что-то сделать, как прибежал на запах бананов Кинг-Конг и сразу вас двоих похитил. Ты уволок в джунгли. Вы думали, что были спасены, но тут Кинг Конг увидел. У Серафима в руках сценарий вспомнил, что ему не выплатили гонорар за прошлый фильм, и поэтому стал бросаться на вас. Как вы поступите дальше? А. Споете ему колыбельную. Б. Пообещайте нарисовать про него свой следующий комикс. И В. Отдадите ему свой сценарий. Комикс. Комикс. Рисуем комикс. Все что, все, что ответ рисую комик, но <свят> Правильный ответ. <свят> и, и вот что вышло в финале. К чему мы пришли. На следующее утро вы узнали, что Кинг-Конг обманул вас. Он выкрал сценарий, отдал ваш сценарий Спилбергу, и сегодня начались съемки нового фильма. Вы разочаровались, но горевали недолго, так как на вас напали пришельцы. Они пролетали мимо земли, но заметили вашу надпись СОС, которую вы выложили принадлежностями и заинтересовались вашим комиксом. Поэтому благодаря вам человечество теперь вас благодарит. Оно было взято в плен и, и ждет, когда будут выпущены новые выпуски комикса. Поэтому поздравляю вас. Ну вот после теста сразу видно, что вы, люди комиксов, до кончиков пальцев, любите рассказывать истории, придумывать и рисовать. Их. Наши люди, в общем. Да. В принципе, как и мы. И а, давайте сейчас потихоньку вернемся к вопросам. На этом мы и сделаем паузу на сегодня, друзья, и встретимся в следующий раз со второй частью, поэтому не забудьте подписаться и включить все уведомления. Всем отличного дня и счастливого конца света! Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы?